Сегодняшний вебинар – это первый вебинар, который мы проводим после грандиозного исторического мероприятия компании OneCoin, которое произошло в Лондоне. И я сегодня назвала нашу презентацию OneCoin – новый этап развития. Почему именно так? Потому что сейчас мы с вами находимся в завершающем этапе стартапа нашей компании. И уже совсем скоро мы перейдем в совершенно новый этап, или можно сказать, в новую эру развития бизнеса OneCoin. И сегодня об этом будет идти речь. Почему имеет смысл каждому человеку рассмотреть бизнес OneCoin и присоединиться к этой компании? Я назову 7 причин для начала сотрудничества с компанией OneCoin. Компания OneCoin – это идея на миллионы евро. Компания OneCoin развивается в нише IT-технологии. И мы все знаем, что век цифровых технологий эта ниша является наиболее перспективной и наиболее выгодной. Также компания OneCoin ⁇ это MLM-компания, которая позволяет очень активно развиваться и получать достаточно высокие доходы. OneCoin помогает преодолеть кризис в совершенно разных странах, где бы вы ни находились. OneCoin подходит абсолютно для всех, так как каждый человек может найти здесь то, что ему подходит больше всего. OneCoin самые высокие доходы в истории MLM-индустрии. Ванкойн на сегодня – это самая быстро развивающаяся компания. И такой компании не было ранее и, возможно, не будет в ближайшее время. Таким образом, можно сделать вывод, что Ванкойн – это очень интересный перспективный инструмент для достижения ваших целей. И поэтому, естественно, его не только можно, но и необходимо использовать. Что же такое Ванкоин? Эту информацию, которую вы видите сейчас, я взяла снова со сайта Ванкоин. То есть это официальная информация. Ванкоин является цифровой валютой, основанной на криптографии и созданной посредством процесса называемого майнинг, что в переводе означает добыча. Так же, как номер на банкнотах, каждая цифровая монета уникальна. В отличие от фиатных денег, выпущенных правительствами, существует конечное число ванкойнов, гарантируя, что они не могут быть затронуты в результате инфляции и их невозможно подделать. Поскольку криптовалюты не привязаны к какой-либо конкретной стране или центральному банку, Стоимость монеты зависит от таких факторов, как применяемости спроса и предложения. При присоединении к Ванкоин клиенты становятся частью глобальной сети миллионов Ванкоин майнеров, которые имеют возможность выбирать между различными способами использования их Ванкоин средств. Вы можете добывать монеты и заработать на увеличении их стоимости. Вы также сможете совершать платежи и вводить деньги из любой части мира в любую другую страну мира. Вот такие возможности открывает ванкойн перед всеми людьми. Но OneCoin это не только криптовалюта. Можно сказать, что вокруг криптовалюты OneCoin образуется система. И это включает в себя разные ниши. Это такие ниши, как Ван Академия. Это обучение не только в сфере криптовалюты, но и как добиться финансового успеха. Далее, это сеть Ван Лайф. Это сообщество людей, которые участвуют в майнинге монет и получают выгоду их стоимости. Это OnePay, платежная система. Система, которая в будущем может превратиться в самую грандиозную и масштабную платежную систему мира. Ванкойн-биржа – это пока внутренняя биржа, на которой можно сделать обмен монет на евро. Мерчанты – это торговые площадки, которые в, в ближайшем будущем начнут подключать к нашей системе. OneForex это в будущем будет торговля монетами OneCoin на другие монеты. Investment Funds это инвестиционные фонды, которые также планируются компанией в будущем. CoinCloud это платформа для безопасного хранения ваших данных. One World Foundation это благотворительный фонд, а также CoinVegas это онлайн крипто казино. Вот такие ниши используется в компании OneCoin. С чего же начиналось развитие и когда стартовала компания? Давайте немного обратимся к истории. Старт компании OneCoin произошел 27 сентября 2014 года. То есть компании нет еще двух лет и по сути вот эти первые два года являются стар стартапом компании. Главный офис компании находится в Софии, это Болгария и сама компания болгарская. Ее корпоративная структура также есть в разных странах и городах, это и Бангкок, Гонконг, Дубай, Вьетнам, Китай. Сейчас компания планирует открыть еще два новых офиса, один еще также офис в и второй офис в Мексике. Партнеры в компании уже есть в более чем 205 странах мира. И если мы посмотрим на статистику, на количество партнеров в компании, то эти факты показывают, какой стремительный рост наблюдается в компании. 30 мая я сделала скриншот, и вы видите, что здесь количество партнеров было 1 миллион 898 тысяч 565 человек. И сегодня я сделала скриншот уже с нового нашего сайта. И на нем вы видите цифру 2 миллиона 12 тысяч 274 человека. То есть уже более 2 миллионов партнеров компании OneCoin. И если мы посчитаем разницу, то видим, что всего лишь за две недели к компании присоединилось около 114 тысяч новых партнеров. Конечно же, таким огромным ростом не может похвастаться ни одна другая компания. У руля компании стоит основатель, владелец и главный управляющий директор компании, это доктор Ружа Игнатова. Эта замечательная женщина является вдохновителем самой идеи криптовалюты Ванкой. Она имеет магистрскую, докторскую степень по юриспруденции и экономике, которую получила в университетах Оксфорда и Констанца. В свое время она была самым молодым партнером в компании McKenzie and Company и среди ее клиентов были такие известные финансовые структуры, как Сбербанк, Юнг Кредит Альянс, Райфазин и прочие. Таким образом, Ружа Агнатова работала именно в финансовой структуре и она очень хорошо знает, как развивается международный финансовый рынок. Также она являлась призером конкурса «Деловая женщина Болгарии» в 2012-2014 и годах. Издала две книги в финансовом направлении, одну на немецком, другую на китайском языках, а также основала благотворительный фонд «One World Foundation». Вот такая интересная женщина, хотя достаточно молодая, но она очень уверенно и целеустремленно идет по направлению к своим целям и воплощает те идеи, которые у нее возникают. В Лондоне 11 июня было презентовано новое брендирование нашей компании и новые сайты. И у нас с вами не один сайт, а целых три сайта. Первый сайт – это тот, который и был ранее, это onecoin.eu. И этот сайт, в котором вы увидите информацию о криптовалюте OneCoin. На нем вы найдете много полезной и новой информации. И на этом сайте действительно тем людям, которые интересуются направлением криптовалюты, Будет очень и очень интересно узнать не только о самой криптовалюте OneCoin, а и в общем об этой нише. Следующий сайт – это сайт onelife.eu. Это новый партнерский сайт. Именно через этот сайт мы теперь получаем доступ к кабинету. Здесь мы входим в свой кабинет и здесь мы видим все свои вознаграждения, свою структуру, свои монеты и многое-многое другое. И третий сайт – это сайт avanacademia.eu – это портал с обучением. Тут можно получить доступ к обучению, и в обучение входит порядка 30 часов видео и многое другое. Соответственно, возникает, конечно, вопрос, зачем это обучение, и Ружа Игнатова уделяет много внимания именно обучению. Как сказал наш вышестоящий спонсор и наиболее успешный лидер компании OneCoin, Юха Пархиала, до академии я не знал, что такое криптовалюта. Я был одним из первых людей, которые прошли все шесть уровней обучения. Сейчас я знаю, как криптовалюта работает и как получать прибыль на рынке. И я думаю, что именно это обучение позволило Юхе достичь огромных результатов в бизнесе и выйти на самые большие доходы в истории MLM бизнеса. Также на сайтах можете увидеть такую страницу, как легальность компании. Это очень важный момент для компании, и Ружа Игнатова на всех мероприятиях, и в том числе в Лондоне, говорит о том, что мы становимся самой прозрачной компанией для, для каждого. То есть каждый человек должен понимать, он имеет дело, что это за компания, и, соответственно, компания делает все усилия, чтобы стать очень прозрачной и понятной. И, естественно, это легальность нашей компании. Ванкойн изменяет мир финансов ответственно. И, как пишется на наших новых сайтах, это мы соблюдаем все правила, которые делают ваши платежи и транзакции прозрачными, надежными и безопасными. А именно, что они делают? Первое, это законодательство. Компания ВанКоин развивается согласно мировому законодательству. То есть учитываются законы разных стран для того, чтобы не было никаких нюансов и никаких возражений в какой-либо стране. Далее используется KYC это аббревиатура зная своего клиента Know Your Customer для этого каждый партнер проходит верификацию аккаунтов и соответственно это приводит к тому что компания показывает что использование криптовалюты у нас будет не децентрализованное не анонимное и соответственно все можно будет проконтролировать и увидеть каждого человека, который использует ту или иную криптовалюту. Зачем это делается? Мы знаем, что одним из минусов использования криптовалюты является именно ее анонимность. И в связи с этим были случаи, когда использовали криптовалюту для каких-то незаконных, оплат, например, для торговли оружием, наркотиками, для оплаты терроризма и так далее. Поэтому компания делает все, чтобы быть прозрачным, надежной и безопасной. Также компания OneCoin явилась первой компанией, которая провела аудит своего блокчейна. И все эти отчеты она выставляет на своих сайтах для того, чтобы каждый... Желающий мог посмотреть отчеты аудита. Давайте посмотрим, какие мероприятия ждут нас в ближайшее время. Как я уже сказала, 11 июня было грандиозное мероприятие в Лондоне. На нем присутствовало более 4000 человек. И на это приятие озвучили также, что и дальше планируется просто огромнейшее количество мероприятий по всем странам. Зачем компания это делает? Это делается для того, чтобы в какой бы стране вы ни родились, вы можете сами присутствовать на таких мероприятиях и пригласить своих знакомых на эти мероприятия, для того, чтобы люди своими глазами увидели масштабность бизнеса и поверили в его легальность, надежность и перспективность. Итак, давайте посмотрим. Прямо сейчас мероприятие проводится в Монако с 13 по 15 июня. Далее, 24-26 июня в Италии, 27-30 июня Великобритания, с 1 по 3 июля Швейцария, с 4 по 7 июля Германия, 8-9 июля Польша, 11-12 июля тур по России, 23-24 июля Украина, 25-28 июля Казахстан. И о чем говорилось ранее, мы ждем, что это э, так будет, что на все эти мероприятия, которые проводит компания, э, билеты будут проходить онлайн. То есть эта информация будет выставляться на наших сайтах. И, соответственно, через сайт можно будет приобретать билеты и посещать эти мероприятия. Конечно, у нас всех это станет очень удобно. Мы будем контролировать таким образом свой бизнес и сможем подсказывать своим партнерам в разных странах, где и когда посетить различные мероприятия. ВанКоин, как я уже ранее неоднократно на наших презентациях говорила, что эту компанию можно назвать фабрикой по производству миллионеров. И она подтверждает это с каждым разом все больше. Опять-таки вернемся к фактам. Если сейчас у нас партнеров более 2 миллионов человек и капитализация уже криптовалюты вам около 5 миллиардов евро, то мы можем увидеть, что такое количество людей стало высокооплачиваемыми людьми именно в этом бизнесе. Вот здесь вы видите скриншот с правой стороны фамилии партнеров компании OneCoin, которые входят в топ 100 мира под оху... среди всех MLM-компаний. И здесь вы видите 13 литров OneCoin. Если взять статистику, то уже на сегодняшний момент более 320 миллионеров в компании OneCoin, которые заработали эти деньги именно на построении команды. И можно сказать, что это самые большие чеки в истории MLM бизнеса. Идем дальше. Те результаты, которые также озвучивались в Лондоне, это... На сегодняшний день 8 тысяч партнеров компании имеют максимальный доход по бонусной программе. 320 миллионеров, как я уже сказала, по комиссиям именно за построение команды. А также половиной тысячи миллионеров по количеству монет. То есть это те люди, которые покупали пакеты, увеличивали количество своих токенов, отправляли на майнинг и имеют огромнейшее количество монет. Далее 20 955 партнеров, которые зарабатывают более 1000 евро в неделю по бонусной программе. Вы посмотрите, какие великолепные результаты. То есть компания предоставляет замечательные возможности каждому желающему начать сотрудничество и увеличить свой доход. С чего же начать сотрудничество с компанией OneCoin? Начинается все с выбора пакета. И компания предлагает на выбор пакеты по самой разной цене, начиная от 110 евро и заканчивая 27 500 евро. При покупке первого раза вам необходимо также заплатить активационный взнос 30 евро. Далее, если вы хотите сделать апгрейд с недорогого пакета на более дорогой, то уже активационный взнос вам платить не надо, вы оплачиваете только стоимость нового пакета. Когда вы получаете пакет, то, соответственно, у себя в бэк офисе вы увидите определенное количество токенов в разных пакетах, это разное количество, и... После совершения оплаты пакета проходит товарооборот, который обозначается как BV, величина оборота. И эта величина оборота подсчитывается для начисления бонусов по реферальной программе. Когда вы выбрали пакеты, вам необходимо оплатить этот пакет и вы можете выбрать один из вариантов. Первый вариант это банковский перевод на реквизиты компании. Далее вы можете оптить с помощью платежной системы Perfect Money или приобрести подарочный гифт-код у партнеров компании и активировать его для своего пакета. Вот такие возможности для большей информации. Обратитесь к тому человеку, который вас пригласил чтобы выбрать наиболее лучший для вас вариант оплаты. Что делать дальше? После того, как вы открыли пакет, я уже сказала, что вы получили токены. Но прежде чем выполнять какие-либо действия, пройдите обучение на наших командных сайтах. Это angels-team.com и второй сайт angels-academy.org. Соответственно, изучив материалы, выбрав стратегию как действовать дальше, вы сделаете это более грамотно и не будете переживать за то, что допустили какие-либо ошибки. И обязательно сразу же в самом начале отправьте свои документы на верификацию аккаунта, чтобы ваш аккаунт был инфицирован и чтобы вы могли выполнять все действия, которые есть в компании. Но прежде чем начать выполнять какие-либо действия, каждый новый партнер должен ориентироваться в терминах и первый такой термин это сплит все которые входят в пакеты с обучением проходят через сплит то есть вы получили токены и далее проходя через сплит они удваиваются на разных пакетах есть разное количество сплитов например на стартер, трейдер про трейдер экзекутив трейдер одному сплиту, на пакете тайкон 2, на пакетах премиум и инфинити три сплита. Но я хочу сказать, что вы можете редактировать количество сплитов за счет апгрейта, то есть за счет дополнительной покупки новых пакетов. Сплит проходит каждые 8-12 недель и уже вот-вот пройдет у нас очередной сплит, в июне у нас планируется, что будет сплит, поэтому если вы хотите стартовать, то не откладывайте в долгий ящик, стартуйте сразу же, чтобы вы успели до сплита, и ваши токены сразу же пройдут удвоение в ближайший сплит. Чтобы выбрать стратегию, вы можете зайти на наш командный сайт angels -academy Орг и посмотреть, как работают сплиты, какую стратегию выбрать. Или вы можете прямо у себя в бэк-офисе нажать на сплит коллектор и посмотреть, при выборе каких пакетов, сколько сплитов вы будете иметь. Здесь вы видите три варианта, три примера. Если вы выбираете пакет стартер, далее делаете апгрейд на трейдер, то у вас будет два сплита. Если у вас пакет стартер, трейдер и «про -трейд», то вы пройдете три сплита. Если же у вас пакеты Typhoon, Premium и Infinity, то вы пройдете семь сплитов. Вот таким образом вы можете сами регулировать свои э, сплиты и тем самым выбрать наилучшую для вас стратегию. Далее следующее понятие – это майнинг. Майнинг ванкоин или добыча монет. По сути, монет ванит сама компания. Мы же с вами обмениваем имеющиеся у нас в бэк-офисе токены на монеты. И, соответственно, чем больше затраты компании на добычу, тем больше токенов мы отдаем за монеты. Трудность добычи явно растет, соответственно, все больше и больше токенов мы отдаем. Сейчас, токены, сейчас за каждую монету мы отдаем 63 токена. И хочу также здесь предупредить, что если вы после старта сразу же отправите токены на майнинг до сплита, то ваши токены не пойдут сплит, если у вас пакеты от стартера до, до тайкуна. Соответственно, если у вас пакеты премиум и инфинити, то в этом случае вы можете не ждать сплита и отправлять токены сразу же на майнинг. Вот такая есть особенность по майнингу. Теперь далее, если мы посмотрим на вот этот график, который был создан в компании с момента старта, то он показывает потенциал роста цены монеты на 3 года. Этот график был построен исходя из истории успеха биткоина, первой криптовалюты. Так вот по этому графику мы можем увидеть, что за первый год монет планировалось, что она вырастет в цене от 50 центов до цены от 2,5 до 5 евро за монету. И мы наблюдали это и действительно произошло практически таким образом и цена монеты за год выросла почти до 5 евро. Далее на следующие два года этот график показывает, что цена монеты может вырасти по базовой стратегии до 50 евро, по оптимистической стратегии до 100 евро. Но эти два года, естественно, нужно еще пройти. Здесь мы уже прошли полгода. И, соответственно, мы видим, что монета продолжает расти. И далее будем наблюдать, как происходит рост ее цены в дальнейшем. Этот, этот рост цене дает возможность каждому партнеру заработать именно на увеличение ее стоимости. Также компании есть возможность, имея монеты, отправить их на депозит, который называется CoinSafe. Этот депозит создан для того, чтобы увеличить количество монет. То есть вы отправляете их на хранение, и если вы отправляете на 12 месяцев, то у вас будет увеличение плюс 10% монет OneCoin. На 18 месяцев плюс 11% OneCoin, на 24 месяца плюс 12% OneCoin. Таким образом, вы можете также увеличивать количество монет. Также есть у нас внутренняя биржа OneExchange. И каждому партнеру новому особенно необходимо знать, что это за биржа и какую роль она выполняет. И на бирже мы можем совершать покупку токенов, а также осуществлять торговлю монетами ванкоин. Биржа работает с понедельника по пятницу, но есть определенные ограничения. Если покупать монеты ванкоин можно из внутренних денег, которые заработаны то в любом количестве, то продавать монеты на продажу есть определенный лимит. Итак, лимит на продажу вы можете продавать только 1,5% от свободных ваших монет, от тех, которые разморожены. И второе ограничение на продажу, это касается ваших пакетов. Если пакет стартер и трейдер, то вы можете продавать в день монет на сумму до 12 евро. Пакет трейдер и Executive трейдер на сумму до 36 евро, тайкум трейдер до 60 евро, премиум трейдер до 120 евро. Когда только начиналась продажа монет, то, соответственно, ордера срабатывали достаточно хорошо, но с увеличением количества партнеров. Естественно, что стали увеличиваться количество выставляемых ордеров и таким образом все реже и реже стали срабатывать ордера. И у многих партнеров возник вопрос, почему не все ордера на продажу монет срабатывают. Здесь можно сделать такой самый обычный пример. Если выставлено миллион ордеров на продажу монет и 100 тысяч ордеров на покупку монет, то сколько ордеров сработает? Я думаю, что каждый может посчитать, что количество ордеров, которые сработает на продажу монет, будет достаточно маленькая, потому что у нас не хватает покупателей. И мы имеем, напоминаю, это наша внутренняя биржа, и на сторону мы монеты не можем никуда продать, и компания у нас монеты не выкупает. Это было оговорено с начала. И, конечно же, очень у многих возникает вопрос, так что же делать, что мне с этими монетами делать? Я хочу вернуть, возможно, свои деньги и не могу продать монеты. Вот что мне с ними делать? И достаточно подробно ответ прозвучал в Лондоне 11 июня. Но Прежде чем перейти к этому ответу, я хотела бы показать также очень важную информацию, которая также была озвучена в Лондоне. Это капитализация нашей криптонкоин. Когда только зарождалась компания OneCoin, Ружья Игнатова сделала себе такой план и поставила цель за первый год войти в топ-3 среди криптовалют. И когда прошел этот год, то мы увидели, что криптовалюта OneCoin занимает второе место по капитализации. Это вы можете увидеть на сайте xcoinx.com. Это сайт, который показывает капитализацию всех криптовалют, которые существуют. И, конечно же, очень многие люди задают вопрос, почему OneCoin не торгует на открытых биржах. И Ружа ответила на этот вопрос таким образом. Существует несколько причин. Во-первых, OneCoin это молодая криптовалюта и в настоящее время не открыта для торговли всем желающим. То есть это условие компании, что на сегодняшнем этапе мы не планируем выход на открытую биржу. Нам нужно максимально добыть криптовалюты, чтобы ее хватало для всех партнеров в первую очередь. И что вы видели на сегодняшний день, что монет. Не хватает. То есть те монеты, которые майнят, их не хватает для партнеров, так как очень идет бурный рост, очень бурное присоединение партнеров происходит. И поэтому монет не хватает даже внутри системы, не говоря о том, чтобы выходить на открытую биржу. Во-вторых, только одна сеть может добывать и продавать монеты на одной бирже. То есть имеется в виду, что майнить монеты OneCoin имеем право только мы как участники или как партнеры компании OneCoin. И в-третьих, все веб-сайты, то есть биржи, которые подают криптовалюты, они являются частными и это означает, что их владельцы решают, какие валюты использовать, а какие нет. Поэтому даже когда криптовалюта OneCoin выйдет, на открытые биржи, то, соответственно, от владельцев бирж будет зависеть, хотят они использовать нашу криптовалюту или нет. Но, как я уже сказала, в планах компаний пока что нет выхода на открытую биржу, поэтому этот вопрос можно закрыть. А вот что же делать с монетами, если вы хотите их использовать, но не срабатывают ордера? Ответ на этот вопрос – это мерчанка. Это то, что компания делает для нас. Это торговые площадки. И уже через две недели будет запущена программа подключения мерчантов. То есть мы увидим на сайтах, в бэк-офисе эту программу и сможем сами даже подключать различных мерчантов. И как было озвучено, что мы с вами сами будем формировать этот рынок и будем иметь также доход за подключение мерчантов. То есть приглашая людей, которые готовы будут принимать ванкойны за свои товары или услуги, мы с вами сможем зарабатывать бонусы, зарабатывать иметь дополнительный доход. И это также для нас с вами огромнейший плюс. В планах компании за два года планируется присоединить порядка одного миллиона мерчантов и за два года сделать, чтобы OneLife сети было 10 миллионов покупателей. То есть для нас с вами также стоит огромнейшая задача расширять в онлайн-сеть и подключать с новых людей для того, чтобы еще большее количество людей использовали криптовалюту OneCoin. Зачем это делается? Uh, уже ранее давно говорила Ружа Игнатова, что Сама по себе любая криптовалюта ничего не значит, она не имеет никакой ценности. Ценность ее приобретается только тогда, когда на нее идет спрос. То есть когда идет востребованность, люди хотят купить эту криптовалюту и есть возможность эту криптовалюту использовать для оплаты товаров и услуг, тогда соответственно приобретается ценность. И чем больше количество людей готовы будут использовать криптовалюту OneCoin, тем более она становится ликвидной, тем более она становится ценной. И соответственно на наэкновенный рост ее цены. Таким образом, используя вот эту программу присоединения мерчантов, снимется напряжение на бирже. И мы с вами уже в этом году увидим возможности оплаты товаров и услуг нашими монетами ВанКоин именно через мерчантов. И когда мы сможем использовать вот монеты да, свои, тогда, конечно же, уже не будет возникать вопрос, что продать монеты или еще что-либо, потому что вы их просто сможете использовать как деньги. И за счет этих денег вы сможете оплачивать. То ли какую-то продукцию, то ли какие-то услуги, то ли, возможно, недвижимость, автомобили. Да все что все что угодно. Представьте только какое-то огромное количество, 1 миллион мерчантов. То есть это просто колоссальные возможности, где можно будет использовать монеты OneCoin. Далее очень важный момент для нас с вами сейчас. Это именно тот момент, который переводит нас в новую, Эру развития OneCoin – это наш блокчейн. Изначально, когда шел майнинг монет и наш блокчейн, как я уже говорила, впервые прошел профессиональный аудит. Это произошло, если я не ошибаюсь, первый аудит был в мае месяца 2015 года. И аудитором тогда была независимая компания Semper Fortis. И после этого уже несколько раз проводился этот профессиональный аудит, и результаты аудита выставлялись на сайте для того, чтобы каждый желающий мог посмотреть. После этих аудитов, соответственно, было выставлено резюме, что монета OneCoin добывается по правильному алгоритму только в рамках компании OneCoin, и ее нигде нельзя добыть вне компании OneCoin. Но что нас ждет в будущем? С 1 октября 2016 года компания запускает новый и самый большой в истории криптовалюты блокчейн с алгоритмом 120 миллиардов. монет. То есть если до сих пор у нас с вами был алгоритм на майнинг 2 миллиардов 100 миллионов монет, то сейчас мы переходим на новый алгоритм, и это будет 120 миллиардов монет. Почему было принято такое решение? Компания столкнулась с, с проблемой, можно сказать, большого роста. Огромное количество партнеров присоединяется к компании, и майнинг происходил таким образом, что каждые новые транзакции обновля... обновлялись через 10 минут. И это было достаточно долго. И майнинг происходил достаточно медленно. И что мы начали наблюдать у партнеров, которые стартовали, например, весной, и в, марте, в марте прошли сплит и отправили токены на майнинг, до сих пор не получили свои монеты. То есть майнинг уже затянулся на несколько месяцев. И, конечно, это вызывало недовольство людей, что они вынуждены так ждать своих монет. Вторая проблема – это то, что если использовать монету OneCoin в торговых точках и оплачивать мерчантам монетой за покупки, то такая транзакция длится 10 минут. Конечно же, никто из мерчантов не захватит 10 минут, чтобы ему оплатили его услуги. Поэтому было принято решение, что компания запускает новый блокчейн с алгоритмом на большее количество монет. Почему именно 120 миллиардов монет? Сейчас, если вы зайдете на биржу криптовалюты, посмотрите, какое количество майнится какой криптовалюты, то увидите, что Ripple – это наиболее массовая криптовалюта, которая будет или уже на намайнено там 100 миллиардов, то соответственно, так как оружие Игнатова планирует сделать ванкоин криптовалютой номер один и самой востребованной, самой используемой во всем мире, поэтому было принято решение, что это будет наибольшее количество, и вот это количество определили 120 миллиардов монет. Но теперь майнинг у партнеров будет происходить гораздо быстрее, и буквально за одну-две недели новые партнеры будут получать уже монеты. И эти монеты они смогут использовать в сети мерчантов. Вот это очень большой плюс, что уже сразу же люди смогут использовать монеты, а не ждать по полгода, пока они парятся. И было просто грандиозное такое... Информация такая прозвучала от Ружи Игнатовой, это то, что всем партнерам, которые присоединились к компании с самого начала и до сегодняшнего момента, и также которые присоединятся до 1 октября в благодарность от Ружи Игнатовой, что мы с вами поддержали компанию, поверили в ее развитие именно Поэтому Natva делает подарок всем партнерам, это удвоение всех монет OneCoin. То есть, еще раз повторю, что все партнеры, которые имеют монеты уже сейчас, или которые э, имеют монеты на, э, на депозите CoinSafe, на хранение отдали, или те партнеры, которые сейчас стартуют и отправят монеты на майнинг, у них будут токены проходить сплит, а потом они отправят на майнинг. Все эти монеты будут удвоены. Таким образом, в один момент, буквально за одно мгновение, мы с вами станем в два раза богаче. Такой подарок, конечно, это шикарный подарок для каждого партнера. И такой подарок делается только один раз в жизни. Один раз в компании OneCoin будет осуществляться такой подарок. Поэтому, если вы еще не в компании OneCoin, у вас есть еще время, чтобы присоединиться к компании, использовать вот эту возможность и получить удвоение всех ваших монет OneCoin из два раза богаче. Также компания озвучила в Лондоне, что она выпустила первый физический продукт. Этот продукт уже доступен на сайтах. Это One Tablet. Это первый планшет, который компания выпустила. И компания также говорит о том, что далее продукты физически будут выпускаться. Этот планшет стоит 150 евро. И если ваш партнер покупает такой планшет, то, соответственно, вы получаете бонус 30 евро. Таким образом, также увеличивается ваш товарооборот и товарооборот по команде и увеличиваются бонусы. Вот такая еще у нас возможность новая появляется. А теперь давайте перейдем непосредственно к бонусной или партнерской программе, которую компания нам предоставляет. Как я уже говорила, что есть определенный лимит в доходах по партнерской программе. Это еженедельный лимит. Он зависит от вашего пакета. Если у вас пакет стартер, то ваш лимит составляет 700 евро. Если у вас пакеты от Тайкуна и дороже, то, соответственно, ваш лимит составляет 35 тысяч евро в неделю. А теперь давайте посмотрим, как эти деньги можно зарабатывать, на каких бонусах. Первое это бонус за прямые продажи – 10%. Да, сетевой бонус или бинарный бонус также 10%. Матчинг бонус от 10% до 25% вы можете получать с партнеров до 4 уровня в глубину. Стартап бонус 10%. Сплит – это удвоение токенов для всех партнеров. И здесь можно также сказать, что если вы присоединяетесь до 1 октября, то бонусом для вас будет удвоение ваших монет в Анкой. и, конечно же, лидерский бонус. Пройдем по каждому бонусу. Первый бонус – прямые продажи. Вы получаете 10% от суммы пакетов ваших лично приглашенных партнеров. Когда ваш партнер покупает пакет, то вы получаете... 10% увидите у себя начисление, в понедельник вы видите начисление, далее через неделю, опять-таки в понедельник, вы видите, как идет разбивка этих денег на два счета, 60% идет на наличный счет, 40% на торговый счет. С наличного счета деньги вы можете выводить, с торгового счета, соответственно, вы покупаете или токены, или монеты OneCoin. Если вы в течение недели не используете деньги с торгового счета, то компания поставит за вас ордер на покупку, на покупку токенов и возьмет за это 2,5%. С наличного счета вы не обязаны выводить в течение недели деньги и, соответственно, они там остаются до того момента, когда вы решите их вывести. Следующий – это бинарный бонус. У нас идет построение две ноги, и здесь, соответственно, для того, чтобы получать этот бонус, вам необходимо пригласить хотя бы одного человека, своего личного, и вы, строя команду, вы можете увидеть, что если ваш спонсор достаточно активный, то у вас идет перелив в одну сторону какую-то, влево или вправо, вы должны уточнить у спонсора. И, соответственно, в другую сторону вы можете начинать строить свою команду для того, чтобы получать по бинарному бонусу. Величина оборота считается как 1 евро, 1 биви. И, соответственно, в течение недели подсчитывается слева и справа величина оборота и вам выплачивается 10% от слабой ноги. Опять-таки эти, эти деньги разбиваются, и 60% идет на кэш, 40% на обязательный счет. Если ваш лимит по доходам не превышен, то э, в меньшей ноге бонусы убираются, в большей ноге отнимаются бонусы, остаток остается на следующую неделю. Если вы превысили свой еженедельный лимит, то оставшиеся бонусы э, здесь сгорают, и поэтому необходимо следить. За тем, чтобы если вы пойдете к своему еженедельному лимиту, то возможно необходимо сделать апгрейд на более дорогой пакет. Следующий бонус, матчинг бонус. Этот бонус уже показывает тех людей, которые серьезно готовы строить команды. И здесь уже квалификация для того, чтобы получать этот бонус, вам необходимо иметь самому пакет минимум трейдер и подключить двух личных партнеров с пакетами минимум трейдер одного влево, одного вправо. По данному бонусу начисление идет вам от доходов партнеров по бинарному бонусу. То есть то, что получают ваши партнеры по бинарному бонусу, вы соответственно от их дохода будете также иметь прибыль. Здесь это начисление вывисит от вашего пакета, так как чем дороже пакет, тем больше вы имеете доступ к глубине. Вы видите это в данной таблице. И соответственно также разные проценты. Если это первое, второе поколение, то по 10%. Если вы имеете доступ к третьему и четвертому поколению, то соответственно это 20-25% от их бонуса по бинару. Поэтому также можно здесь следить за своей организацией и делать апгрейд, если это необходимо, на более дорогие пакеты, чтобы вы из глубины матчин-бонус. Далее стартап-бонус. Этот бонус начисляется за первый месяц работы. И если в течение первого месяца вы подключили людей, именно лично приглашенных съемом более чем 5500 биви, то вам начисляется 10% от этого товарооборота. Но эти, он, это начисление выплачивается полностью на торговый счет. То есть этот бонус вы вывести не можете. Вы его можете использовать для увеличения своих монет ванкойн. Следующий бонус это программа лидерства или, можно сказать, карьерная лестница. Начинается она со статуса сапфира заканчивается коронованным бриллиантом. Здесь уже, конечно же, более серьезная квалификация. Здесь необходимо делать товарооборот и слева, и справа. Не учитывается здесь перелив от спонсора, поэтому если вы хотите участвовать в этой программе, вы должны с самого начала побеспокоиться о том, чтобы и в левой, и в правой ноге стояли ваши личные личные приглашенные активные партнеры, которые будут строить команды, которые также будут развиваться по этой программе. И, соответственно, у вас таким образом будет увеличиваться товарооборот, и вы тоже сможете расти по этой программе лидерства и выходить на новые статусы. И, конечно же, очень важный вопрос – это вывод денег, которые вы заработали. Деньги выводятся с кэш-аккаунта наличным. И сейчас вы можете это сделать двумя способами. Это поставить вывод банковским переходом на ваш счет в банке. За каждую транзакцию вы должны будете заплатить 15 евро. Или вы можете сформировать гифт-код и этот гифт-код продать другим партнерам. Таким образом также одноличить свои деньги. В этом случае вы не будете платить никаких процентов, никаких денег за акции. И это, конечно же, выгодно всем. И тем, кто покупает гифт-код, и, соответственно, тем, кто его продает. Вот такие возможности. И, пожалуй, я сегодня, так, достаточно сжато сделала нашу презентацию. Максимально хотела показать вам новости, которые прозвучали 11 июня в Лондоне. Конечно же, все эти новости постепенно мы будем в ходе развития бизнеса изучать э, узнаем все моменты и по ходу ведения наших презентаций обязательно будем озвучивать Angel Steam мы покоряем тренды.